Добрый день, дорогие друзья. Настанное Сегодня мы в городе Новочеркасск. Америка. На льду танцоры. Первый спортивный разряд. Мария Исупова, Игорь Долгов набирают 19,25 за аргентинское данное. На лед приглашается пара Александра Буторина, Никита Сборик. Сочи. Александра Буторина, Никита Сборик за обязательный танец. Архитинская танка набрали мурале 22,82. Текущее первое место. На старт приглашается дуэт Ева Штепа, Себя Нецен, Ростов-Петербург. Разрешается разминка третьего, второго спортивного разряда. Второй обязательный танец. Ева штепа Селя Нети. За короткий танец. За обязательный танец. Аргентинская танка набрали 25,14. Текущее первое место. на разминку приглашены доэта Екатерина беляева Тихан онголовка Анастасия Виссюра-Егор-Рассказов, Ольга Шитков, Михаил подобко Олеся Захарченко,